А вот еще одно письмо с вопросом о нашем приключении. Я включу трансляцию, если никто не против. Интересно, что нам написали? Максим из Самара спрашивает, почему люди курят, если это вызывает болезни и даже приводит к смерти? И подобных вопросов много. С момента открытия табака долгое время не было известно о его вреде. Возникла даже мода на курение, и только относительно недавно было установлено, что курение вызывает смертельные болезни. Большинство курильщиков начинает курить в юном возрасте, подражая актерам в кино или окружающим людям. Повзрослев, многие понимают, что они добровольно тратят деньги на покупку яда, который разрушает их здоровье, и пытаются бросить курить, но сделать это уже сложно, ведь никотин – один из сильнейших наркотиков и вызывает зависимость. Вы когда-нибудь слышали про людей, которые пытаются отказаться от курения, но у них не получается? Да, да, слышала. Поэтому очень важно, как можно раньше узнать всю правду о вреде курения, чтобы не попасться на крючок производителей сигарет и остаться свободными. А вот еще письмо. Нина из Сергиева посада спрашивает, если курение очень вредно, почему же не запретят продажу сигарет? Торговля табаком приносит большие деньги производителям этой отравы. Сигареты содержат никотин, сильнейший наркотик, вызывающий зависимость. Из-за этого курящим людям сложно отказаться от сигарет. Они вынуждены отдавать деньги табачным компаниям, даже не желая этого. Производители прекрасно осознают пагубность курения, но ради прибыли делают все для того, чтобы продажу сигарет не запрещали. Однако каждый человек может повлиять на эту ситуацию. Во-первых, можно распространять правдивые знания, например, показав друзьям и близким наше путешествие по организму. Во-вторых, можно просто не покупать сигареты. Если люди перестанут их покупать, то производители не получат денег и не смогут дальше производить и распространять. Я слышала, что сейчас все больше людей узнают правду и отказываются от курения. Вот письмо от Андрея из Краснодара. Вредно ли вдыхать дым, когда находишься рядом с курильщиком? Что делать, если рядом с тобой кто-то курит? Вдыхать дым, находясь рядом с курящим, очень вредно. Это называется пассивным или принудительным курением. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, ежегодно в мире из-за пассивного курения умирает более 800 тысяч человек. Это равно по численности большому городу, такому как Тюмень или Саратов. Замечу, что 85% табачного дыма невидимы для невооруженного взгляда. Вы порой замечали, как чувствуете противный запах сигаретного дыма, хотя самого дыма не видно? Да. В сигаретный дым входит более 50 ядовитых веществ, которые вызывают образование раковых опухолей. Сигаретный дым поражает жизненно важные органы всех, кто его вдыхает. Если в семье кто-то курит, то все члены семьи находятся в опасности. Они чаще болеют легочными, аллергическими и инфекционными заболеваниями. При этом опасные вещества сигаретного дыма оседают на посуде, мебели и не удаляются при проветривании помещения. У некурящего человека, принудительно вдыхающего дым, со временем могут появиться те же болезни, что и у курильщика. И если ваши близкие курят дома или в машине, обязательно попросите их больше этого не делать. Получается, если я пройду мимо курильщика на остановке, у меня может появиться рак? Если ты попадаешь в такие ситуации редко, то вряд ли. Но на всякий случай лучше держаться от курящих людей подальше. А если вам надо пройти через задымленное помещение, например, через прокуренный подъезд, то лучше задержать дыхание и быстро пробежать на свой этаж. Ох, я так и делаю. А вот вопрос из Москвы от Игоря. Электронные сигареты тоже вредные? Электронные сигареты, или вейпы такие же вредные, как и обычные сигареты Известно, что вейпы, и жидкость для них производят те же табачные компании, что производят и обычные сигареты Они придумали вейпы с одной целью втянуть в курение как можно больше детей и подростков А чтобы снизить у них чувство опасности они распространяют ложь о том, что электронные сигареты якобы менее вредные, чем обычные сигареты есть еще вопросы такого же типа про кальян, проживательный табак. На самом деле не так важна форма. Давайте разберемся, в чем суть. Табак содержит никотин, а это сильнейший наркотик. И табачные компании в погоне за наживой постоянно придумывали и будут придумывать новые способы его распространения. Это может быть что угодно. Сигареты, кальяны, электронные устройства, жвачки, конфеты и даже зубочистки. Для них это не важно. Им надо, чтобы человек попробовал наркотик-никотин и оказался у них на крючке, и всю свою жизнь платил им деньги за разрушение собственного здоровья. Чтобы табачные корпорации не продавали, в конечном итоге они продают зависимость. Ого! А Иван из Красноярска спрашивает, можно курить вейпы с безникотиновой жидкостью? В состав любой жидкости из вейпа, в том числе в состав никотиновой жидкости, входят глицерин, пропиленгликоль и ароматизаторы. Когда эти вещества попадают на горячую металлическую спираль внутри электронной сигареты, то под воздействием высокой температуры они превращаются в яды. Выделяется формальдегид, высокотоксичный канцероген, вызывающий рак. Также выделяется мутаген акролиин, которым немцы убивали людей в Первую мировую войну. Поэтому использование вейпа даже с безникотиновой жидкостью вызывает рак и другие болезни. Ничего себе. Вот вопрос от Ани из Сочи. Что делать, если тебе предложили попробовать закурить? Бывает так, что те, кто предлагает закурить, просто не понимают, насколько курение вредно, что оно ведет к болезням и смерти. А бывает, что они не хотят делать что-то плохое в одиночку. Втягивая в этот процесс других, они как бы разделяют с ними ответственность за свои действия. Хотите ли вы стать тем, кого просто используют как некое прикрытие, говоря «не я один такой плохой»? А что сказать такому человеку? Надо прямо отказаться. Мне это не нужно, я не хочу быть зависимым или не вижу в этом никакой пользы. А если трудно прямо отказать? Тогда просто под любым предлогом покиньте это место. Можно сделать вид, что на телефон пришло важное сообщение, и тебе надо идти. Ага, точно. Так, вот Кира из Екатеринбурга спрашивает, а можно ли восстановить здоровье, если человек долго курил, а потом бросил? Каждая выкуренная сигарета наносит вред, и чем дольше человек курит, тем хуже у него со здоровьем. Если курильщик бросит курить, то его организм обязательно скажет ему спасибо, ведь его больше не отравляют четырьмя тысячами ядовитых веществ, содержащихся в каждой сигарете. После отказа от курения у людей улучшается самочувствие, частично выходят накопившиеся яды, уменьшается риск развития заболеваний, прибавляется энергия. К сожалению, отказ от курения не приводит к полному восстановлению здоровья. Но это прекрасная возможность сохранить то здоровье, которое у курильщика еще осталось. Да, лучше не начинать. Следующее письмо от Даши из Калуги. Что делать, если родители курят? Как я могу им помочь? Во-первых, нужно, чтобы родители как можно больше узнали о вреде курения. Чтобы у них появились новые сильные аргументы отказаться от этого яда. Посмотрите вместе наше путешествие «Тайна едкого дыма». Во-вторых, напишите письмо близким людям, которые курят. Напишите в нем, как сильно вы их любите. Затем напишите, что нового вы узнали о вреде курения. Поделитесь своими переживаниями за близких. И самое главное, напишите «Я верю, что вы сильнее, вы сильнее сигареты и легко справитесь с этой вредной привычкой». Положите письмо дома на видное место. И еще один совет. Бывает, что родители перед вашим днем рождения Или перед Новым годом спрашивают вас Что тебе подарить? Так вот, когда вас в очередной раз об этом спросят, скажите Самый главный подарок, о котором я мечтаю Это что ты бросишь курить Я так хочу, чтобы ты был здоровым Вот это настоящий подарок На сегодня это все письма Пожалуйста, присылайте нам вопросы на почту info-sobaka-paznavalov.ru Будем ждать от вас новых писем. Или пишите вопросы ВКонтакте в группу Команда Познавалова. Ждем!